Когда женщина заботится о муже, ясно, что в это время, когда человек открывается, он может начать вести себя плохо. Близкие отношения они напрягают сильно, если человек в беде. Бывает даже такой пациенту подходишь, он сильно болен, и он начинает как-то ругаться, плохо себя вести неправильно. Это признак того, что человек не удовлетворен. У него боль в сердце накопилась, ему тяжело жить. И в этом случае нужно учиться терпеть, потому что иначе ты не поможешь. Если у тебя есть духовная сила, достаточно силы внутренней, чтобы терпеть человека, то вот служа близкому человеку, можно передавать ему силы, помогать ему крепнуть, восстанавливаться. Но самое, конечно, главное для мужчины — найти работу и найти себя в жизни. А для этого нужно вдохновение. А для того, чтобы было вдохновение, женщина должна верить мужу. Вот это то, о чем я вчера говорил в пол лекции. Это самое главное, когда есть вот, ну, чувство, что у моего близкого человека все получится. Или это чувство жена в себе культивирует, заставляет себя так думать, пытается найти вот этот выход в сердце, чтобы у него все получилось. Работает в этом направлении. Тогда у него меняется мышление, он начинает искать себе работу, и, найдя... Потому что у мужика есть два варианта — или работа, или бутылка. Бутылка, когда нет работы. Когда человек чем-то занят, он, естественно, успокаивается и снимается напряжение, и более-менее потом жизнь налаживается. Но если духовная практика в семье нет духовной практики, то тогда говорить о том, что срывов не будет, это просто самообман. Веда объясняет, что есть три слоя жизни. В нижнем слое люди не могут служить друг другу. Они нацелены только на себя. Эгоистическое существование. В результате скандалы, постоянные драки, выпивка. Ну, люди находятся в очень негативном настроении. Второй слой жизни – это когда люди способны жить друг для друга, но у них не слишком широкое понятие бескорыстия. У них бескорыстия хватает только на свою семью. И такие люди они обычно счастье видят в том, чтобы достаток получить в жизни. Они очень много работают, перенапрягаются в работе. И из-за перенапряжения, нехватки свободного времени у них рушится жизнь потом постепенно. Или здоровье они теряют, или семья разваливается и третий слой это благостная жизнь когда человек находит удовлетворение в самом себе он способен э, молитву совершать какие-то действия допустим помогать другим у него достаточно силы внутренней чтобы быть счастливым среди людей и внутри себя то есть понимаете э, вот если говорить о счастье, то достичь счастья с помощью подчинения себе всех – это маловероятная вещь вообще. То есть это концепция в невежестве. Надо так себя повести, чтобы все мне подчинились, тогда я буду счастливым. И человек всех мучает, он тиранит всех, заставляет всех делать так, как я хочу. Это малодоступная вещь, маловероятно, что тебе все будут подчиняться. Это ну, иллюзия. Второй вариант. Я буду счастлив, когда у меня все будет, как я хочу. Достаточно средств там и так далее. Ну, это тоже, представьте, вот, ну, человек для счастья какую цену платит. Ему надо всю жизнь упахиваться, еще неизвестно, заработает он столько, сколько ему надо или нет. Согласны? Это не у всех получается. У кого-то получается, у кого-то нет. И третий вариант счастья. Это просто настроиться так, чтобы счастье получать в отношениях, учиться любить, прощать, заботиться друг о друге. Вот когда человек вот так вот действует, ему для, для счастья hmm. не так уж много надо. Так ведь? Не для счастья надо быть с тобой рядом. Видите, то есть есть разные пути. Но и людей часто не хватает знаний, поэтому они вовлекаются в вот эту гонку, пытаются зарабатывать больше и больше всю жизнь и гробят себе здоровье в конце концов. Семейная жизнь не складывается с мужем в браке 3,5 года, 11 лет в отношениях Постоянные скандалы на пустом месте, не общаемся неделями, живем как соседи. При каждой незначительной ссоре муж осыпает меня оскорблениями, говорит ужасные вещи. Испортила жизнь, уйди жить к родителям и так далее. Живем в квартире, которая куплена нам пополам. Когда переехали в эту квартиру, контролировал каждый мой шаг, что и я, как и я делаю, говорил, что все делаю не так, все порчу. Видите, вопрос начинается с чувства, что есть очень сильная вина у мужа в том, что происходит. То есть, вот смотрите, имейте в виду, что это очень важно понять, что когда человек спрашивает в таком ключе, это значит, что работа над преодолением судьбы еще не началась. Помните, мы вчера говорили, три стадии есть. Первая стадия — я считаю, что виноват мой близкий человек. Вторая стадия – вина между нами. И третья стадия – я чувствую свою вину, не пытаюсь кого-то обвинять и знаю, что мне делать. Понятно, да? Вот здесь видно вот первая с половинкой. Потому что дальше уже записка продолжается так. Я не идеальная. Ну, то есть человек соглашается. Я не идеальный. Но... Ну, стараюсь выполнять свои женские обязанности, стараюсь все делать с любовью, молюсь за него своими словами. Видите, работа уже пошла. Самое ужасное в этой ситуации, но все, все равно, как бы, работа пошла, но судьба не принимается еще в полной степени. Опять боль пошла. Самое ужасное в этой ситуации, то, что муж открыто заявляет, что не хочет больше жить. Ничего его не интересует, и нет никаких радостей в жизни. После работы все, все время лежит, никуда не выходит, ни с кем не общается. Живет в стрессе. Более трех лет. Вот видите, причина-то, в чем главное, почему он так сидит. Я пытаюсь раньше разговаривать, пыталась помочь, убедить. Но это вызывало еще большую агрессию. Помните, мы вчера говорили, попытка. Победить судьбу с помощью близких отношений, когда накапливается судьба, вызывает разрушение отношений. Путь неправильный. Что нужно делать? Нужно увеличивать внутреннюю жизнь, садиться рано утром, начинать молитву. Вот это правильный путь. И пытаться до сердца в молитве близкого человека достучаться. Сделать светлую память о нем в сердце. Сначала неприятно о нем даже думать. Вот она сейчас говорит, ей больно. Она пишет, ей больно вот это все. Это означает ну как вот в отношениях между ними боль. Это уже очень высокая степень разрушения отношений. И причина этого разрушения заключается в том, что не было ежедневной работы по восстановлению отношений. Надо каждый вечер ложиться спать с чувством, что я закончила вот эту работу или закончил, что я восстановил отношения с близким человеком, простил. И так далее. И с утра также надо настраиваться. Это все должно очищаться каждый день. Представьте, люди копят годами, и потом ясно, что уже у них нет шансов разговаривать даже друг с другом. Боль это уже стало такой сильной, невыносимой. Вот сколько нужно не чистить рот, чтобы из-за него воняло? Сколько примерно? или две, да, максимум? А сколько нужно не чистить рот, чтобы зубы начали выпадать? <смех> ну, полгодика, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Что ну, это то же самое. То есть, если мы не понимаем, что отношения так же надо чистить, как зубы после еды, ну, тогда, значит, не будет ничего хорошего. Я пытаюсь, пыталась раньше разговаривать, пыталась помочь, убедить, но это вызывало еще больше агрессию с его стороны. Решила лечить его любовь, терпеть, заботиться, прощать. Но поскольку длится это уже очень долго, и становится все только хуже, сил у меня осталось немного, а из-за постоянных оскорблений сохранять благожелательные отношения все труднее. Супер, вот это очень важная фраза, вот то, что сейчас она написала, это классно важный момент детей нет муж говорит пока не готов к ним оставить его не могу чувство свою ответственность перед этим человеком он сам говорит что единственное что его еще как-то держит на плаву это наш брак подскажите как мне себя вести не хочется позволить унижать себя воспитывать с любовью не получается классно суперная записка отлично ну что, готовы лично со мной общаться, поговорить? Готовы? Ну идите поближе, сядьте, сядьте на время, на время поближе. Мы с вами поговорим, да, через микрофончик. У нас есть второй микрофон? Или нет? Есть, да? Так, такая девушка искренняя, очень классно. Спасибо ей, что она такое написала, важное письмо для нас, для всех. Ага, ну можете пока вот здесь сесть, потом пересядьте, если кто придет подождите это ваша записка вы что-то у нас вели с толку садитесь вот она у нас искренняя девушка ага. вот смотрите я не буду вас спрашивать как зовут потому что очень много откровений вы сказали Итак, я вам хочу сказать очень важную вещь одну. Вот вы все правильно делаете, но просто не знаете, как правильно делать. Вы думаете, что вот у вас хватит своих сил, чтобы его прощать, чтобы заботиться о нем. Ни у одного человека не хватает сил, чтобы побеждать судьбу. Ни у одного человека нет на это сил и возможностей. Понимаете, это силы идут от другого источника. Веды объясняют, что человек не должен из себя вымучивать энергию счастья. Понимаете? Энергия счастья идет оттуда, где она находится. Поэтому метод очень простой. Мы близким людям отдаем счастье, а берем его от Бога. Так как вы от Бога не берете, потому что если бы вы брали, вы бы так мне не говорили. Вот я вот думаете, я могу справиться с этим залом, тут у всех вот столько проблем, сколько у вас. Это же реально, то есть все скапливается. Я же на себя беру, так же, как вы берете, да? Но я на себя не беру. Я во время лекции настроен не то, что я могу вам помочь. Я настроен по-другому. Так же, как вы, должны настраиваться рано утром. Вам надо включать голос, вот у вас какая вера? Вот, Православная, да? Ага, то есть вы берете вот какую-то православную хор, песнопение, какую-то молитву, да? которая вам нравится. И эту же молитву начинаете читать. Но сначала слушаете голос вот этих вот людей, которые поют. И в этом же настроении, в этом ключе, потому что через настроение передается связь с Богом. Настроение освобождает от тяжести в сердце, оно освобождает от обид, от проблем. Это настроение делает. Ну Давайте, допустим, у вас сейчас вот все то же самое же внутри. То, что вот вы а, мне написали, у вас сейчас ведь ничего не поменялось? Нет, сейчас ничего не поменялось, но, естественно, время поход, и, ну, после школы. Нет, он, все, все, все, все, все, все, больше не надо ничего говорить. А, смотрите на меня. Слушайте. Сейчас молитву. И вот сейчас запомнили, что у вас сейчас сердце. Вот сейчас. Запомнили? Я тоже вижу. У вас там отчаяние и усталость. Вот я две эмоции вижу. Отчаяние и усталость. Я желаю всем счастья. Повторяйте со мной. Я.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 Счастье. Я, желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я к вам вопрос. Вот сейчас посмотрите в сердце. Получше стал? Ну скажите, что вы почувствовали. спокойствия. Вот сейчас вспомните своего мужа. Легче вспоминать. Ну, вот смотрите, две минуты всего. Мы с вами поработали две минуты. Ну, понятно, что у вас опыта меньше, чем у меня. Я этим серьезно занимаюсь. Но две минуты всего. Видите, вам достаточно, вот, вот честно, если 40 минут в день с утра, и вы меняете всю свою жизнь. Вот 40 минут в день — это цена. Вы делаете вот это, нет? 40 минут. А сколько? 15 минут хватает, чтобы просто успокоиться. Вот смотрите, первая стадия, человек снимает напряжение внутри себя, но оно остается в отношениях. Потом он снимает напряжение в отношениях, потом начинает менять состояние сердца близкого человека. Ну то есть вот этот труд по очищению сердца, он... Единственный Это единственный способ победить судьбу. Но этот труд должен проводиться не своими силами. Когда человек слушает голос вот хора, то тогда это очищение происходит с помощью Бога. Потому что они же о Боге поют, о нем думают. И вы как, как с антенкой соединяетесь, понимаете? Вот если телевизор включить, у него есть свое электричество, чтобы показывать что-то. Нет, нужно к источнику подключаться как и у человека. У нас есть свое электричество, у нас есть, но его очень мало. И люди чаще всего так живут, что они своими силами пытаются себе помочь. Это не работает система. Видите, вы мне в конце записки написали очень важные слова, они являются ключевыми. Подскажите, как мне себя вести, не хочется позволять унижать себя. Понимаете, вот когда у человека нет сил служить, а он это делает, это называется унижением. Ну, то есть ты делаешь что-то доброе, а у тебя не хватает эмоциональной силы это делать. Допустим, я хочу вскопать огород, но у меня нет сил копать огород. И я насильно заставляю себя копать. Я унижаюсь в это время, понимаете? То есть мне плохо, я не хочу копать, но я копаю. Это унизительно так, так жить. Для того, чтобы что-то делать, надо наполниться сначала самому, внутри получить это счастье, спокойствие, а потом отдавать. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Ну вот такая система. Потом вы говорите очень важные слова дальше, они мне очень нравятся. А воспитывать с любовью не получается. Опять же, почему не получается? Потому что у вас нет сил на это. Вы знаете, что воспитывать с любовью ⁇ это еще более высокий уровень воздействия на отношения. Сначала служить с любовью. Сначала желать счастья человеку с любовью. Потом следующий этап ⁇ служить ему с любовью. А воспитывать ⁇ это когда у него благодарность появляется в сердце. И вообще человека невозможно воспитывать, если он тебе не благодарен. Вот представьте сейчас, я вам с вами разговариваю а вы меня не хотите слушать. Если вы меня не хотите слушать, то что я могу сделать? Я буду говорить, и все будет мимо ушей пролетать. Понимаете, у вас есть благодарность. Я ее чувствую. Насколько я понимаю, вот я так понимаю, что вы где-то месяца два всего лекции слушаете, да? Больше? Около двух лет. Да? Ну а что же такое? Почему у нас ничего не поменялось? Ну... Как же так? У меня периодически лучше становится, но кардинальная ситуация не меняется. Я кандидатскую диссертацию уже на этом написал, у меня 900 человек провели исследование, 900 человек, и выяснилось, что те люди, которые вот больше двух лет, около двух лет слушают лекции, больше, они 68% меняют личную жизнь. Значит, входите в... В 30 процентов, что ли, получается? Я не отчаиваюсь. Я знаю, что вы, если вы отчаялись, вы бы не пришли на лекцию и не задали вы бы вопрос. Вы его задали, очень логично. Признак сильного разума. А вот это благородно очень. Это очень благородно, вообще, знаете, когда человек хочет остаться вместе, это очень благородно. Это просто супер вообще. Потому что есть такая теория, что типа, ну, надо пинка под зад дать, как бы, и будет все хорошо. Хорошо ничего не будет, понимаете? Это просто самообман. Я, вы вчера были на лекциях, кстати? Ну вот, а мы вчера об этом говорили. Вы бы вчера это уже поняли, если бы вчера были. Мы об этом много вчера говорили, что не работает система. Я даже приведил из зала примеры людей, что женщина бросила человека, и потом одна осталась в результате. Потому что сердце закрылось, оно не может теперь никого принять в жизнь. Это наказание свыше. Потому что Господь соединяет людей. Если мы насильно разрушаем отношения, потом будем страдать из-за этого. У вас та же самая история, кстати, знаете? Нет? начинается та же самая история, будьте осторожны, будьте осторожны. Не перечеркивайте человека в своем сердце, не перечеркивайте, это не способ выйти из ситуации, неправильный путь. Итак, продолжим с вами, да? Есть еще одна проблема, которую вы не знаете. Эта проблема заключается в том, что у вас нет веры, что что-то может получиться в этой ситуации. А эта вера всегда приходит из опыта, понимаете? У вас сейчас такая ситуация, что у вас нет опыта побед, а замашки на победы очень большие. Вы вообще такой человек любите побеждать в жизни. А тут нормалист на такую ситуацию, что не можете. Я вам советую начинать с маленьких побед и учиться веру, пунктивировать в этом. Просто повторяйте, я желаю всем счастья или молитву вместе с звуком верующих людей в своей вере. Молитву любую. А вот какая вам ближе к сердцу? Здесь еще вопрос эмоций, понимаете, если у вас вы раскроетесь эмоционально, вы в молитве почувствуете силу, связь, Тогда и начнет работать, сердечко начнет очищаться. Это такая штука мощная, вы не представляете. Если бы у меня на эту тему лекция была, я бы вам сейчас такое показал. Люди просто меняются за 10 минут. Да, то есть один мужчина вообще как бы не при делах, первый раз на лекцию пришел, у него просто беда, мать помирает, там не встает с постели, это в Питере было. Он вышел сюда, мы повторяли, я желаю всем счастья для него, 15 минут. На следующий день он встал, сказал, что мать встала из постели, начала кушать. Ну, то есть, реально, представляете, такие вещи происходят. Ну, то есть, ну, понятно, там 700 человек в зале сидело. У вас есть одна проблема. Вы хотите много сразу всего, понимаете? А надо потихоньку. И потихоньку означает не лезть в отношения слишком сильно сейчас. Я вам вчера говорил, что вот этот способ, что я пытаюсь делать, он не работает. Сейчас у вас ситуация такая, надо оставить сейчас вот эту ситуацию, что вы не можете близко общаться, прояснять что-то. И повторять, я желаю всем счастья, молиться, молиться до тех пор, пока вы не сможете рядом друг с другом находиться, без слов опять же. Когда вас начнет приклеивать, приближать друг к другу, но при этом все равно, начав говорить, вы чувствуете не можете, это уже признак того, что надо близко заботиться, начать очень качественно о человеке, опять же, не слишком много разговаривая. А потом, когда забота даст результат, и он немножко оттает, ему легче будет, это может быть 3-4-5 месяцев пройдет, тогда можно чуть-чуть общаться об отношениях. Понимаете, а вообще, когда люди способны прояснять отношения очень глубоко, это такая развитая стадия победы уже. С этого никогда не нужно начинать, потому что вот это желание прояснять отношения всегда заканчивается скандалом, потому что боли много. Скандал возникает от того, что я разговариваю, возникает у меня боль, я ее пытаюсь сказать, делаю ему еще больнее. И он тебе больнее, и понеслась вот так, понимаете? Закончиться не может. У вас хорошая семья, хороший муж, я чувствую этого человека. Могу сказать несколько качественного характера по вам, которые вы мне не описали. Он честный человек. Вот. И он не гуляка. Ну, то есть, это очень редкий вообще, мужчины, вот такие качественные. Вот. Поэтому вы, пожалуйста, поймите, что у вас все хорошо. Просто Бог призывает вас сейчас трудиться над своей жизнью. Вот пришло время вам поработать над собой. И это время самое уникальное в вашей жизни, самое лучшее время в вашей жизни проходит сейчас. Потом, когда будет лучше, вы уже не сможете так трудиться от своей жизни. Все, я вам все сказал. Вперед. Спасибо большое. За я уверен, что уверен, что у вас, если вы будете все правильно делать, у вас не только семья сохранится. Я уверен, что через полтора года она будет уже такой хорошей, и вам будет, вы будете счастливы. Надеюсь, на следующий, когда через год сюда приеду, вы мне доложите результат. Спасибо огромное. Спасибо. Можно ли построить отношения, если на стадии знакомства и узнавания друг друга мы... силы иссякают, хочется спрятаться в свой домик и никуда не высовываться. Лучше, видя это, просто уходят... А я... Мужчина, видя это, просто уходит, а я опять одна. от сил и решимости для построения отношений. Там же, вот то, что я сейчас объяснил, метод получения силы универсальный, а что касается ну, одиноких женщин, то 90% причина одиночества именно вот это. Не то, что девушку не замечают совсем, она просто не может терпеть мужские недостатки. Она вот начинает общаться с мужчиной, и ей тяжело становится от него, как от личности, потому что женщина, она очень чувствительна по природе, и к тому же она хочет сильно счастья, она ожидает, что ей вот предоставят счастье от отношений ожидание сами по себе это плохая штука. Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Такое стихотворитель <свы> <свы> Вот это плохая штука. Ожидания, они не помогают отношениям. Вы представьте, девушка ждала человека несколько лет, и он появился в ее жизни. Это сколько она нас ждала уже от него потребности своих. Она нас ждала, нас ждала, и он с ней начинает общаться, и она от него уже требует. Я тебя, знаешь, сколько ждала? Давай, люби меня быстрее. Но это как голодный человек, знаете, он начинает есть, его надо останавливать и вообще отнимать у него еду, иначе он обожрется и умрет. Да, это реально в локатном Ленинграде так и было, вы знаете, что людей сажали в определенные ну, как бы доступ к еде закрывали. То есть их ограничивали пищей давали порционно, чтобы они, ну, они погибали просто от переедания. Представьте, человек месяцами почти не ест, и потом бац, ему дали поесть, и он умер просто от интоксикации. Ничего не переваривается. И их раскармливали потихоньку за месяц. Точно так же, вот это все от ожидания. Это же ожидание, это же голод. Женщина не должна никого ждать. Она должна жить в отношениях с теми, кто есть. Не надо ничего себе мечтать другого. Надо строить отношения с теми, кто есть. Вот есть друзья, подружки. Заботьтесь обо всех. О птичках, ожучках, репках, детках, обо всем, что Бог дает. Что касается вот этого эффекта, что мужчина перегружает своим присутствием, этот эффект в большей или меньшей степени есть у каждой женщины. И этот эффект, знаете, похож на что? Вот как, допустим, тебе надо начать бежать куда-то. Сначала вообще бежать невозможно, а с возрастом еще больше. Тело все сковано, и ты думаешь, я вообще бегать уже, наверное, не умею. Но если пробежать, допустим, метров сто, то потом легко становится, и можно и бежать, и бежать, и бежать, и вообще нет проблем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Называется привыкание. Также тоже человек в воду заходит, холодно, потом зашел, плавает, вообще не холодно, нормально. Вот точно такое же привыкание существует в отношениях у женщины. Это проблема э, страха перед мужчиной, колоссальная, имеет колоссальную силу участвовать у некоторых женщин. Просто колоссальную силу. Она вроде бы ждала мужчину, ждала, так хотела, чтобы кто-то о ней ухаживать начал. Начинает ухаживать, она потом такая думает, а может это не тот человек? А чего то он там сморкается? Или еще что-нибудь заметит там у него и постоянно думает об этом. То есть она хочет себе вот просто ну, с картинки, да? Но с картинки-то людей не бывает, они все с недостатками люди же. Понимаете, да, об этом или нет? Или есть мужчина без Кто считает, что мужчина вообще такие идеальные есть без недостатков? Поднимите руку. Мужчина считает. Это вы такой мужчина, да? Это нормально. Это самоуверенность. Это хорошо для мужчины. Вот. Нормально, нормально. Но у женщины руки не подняли. Почему-то. Ну ладно. Ну, не подняли, но некоторые как бы надеются на это.